День добрый, уважаемые подписчики, зрители канала. Я Игорь Черноусов и очередной ролик из серии «Просто о социальных сетях». Это второй ролик о сервисе OnlyWire. Я сейчас нахожусь в личном кабинете сервиса OnlyWire. Я записал первый ролик, в котором я рассказал о назначении сервиса и о том, как добавляются сервис-аккаунты социальных сетей. Значит, один нюанс, который проявился – После того, как я зарегистрировался практически во всех социальных сетях, кроме одной вот этой сети, нюанс связанный с чем, что когда вы добавляете аккаунт в социальные сети, а делается, это, напоминаю очень просто. Нажимаете вот на кнопочку плюсик, да, вот вводите свой логин и пароль. Нажимаете на кнопочку сейф и аккаунт добавляется. Чтобы попасть на сам сайт социальной сети, просто можно нажать вот на эту вот ссылочку и пройти на ней регистрацию. Вот когда вы ввели логин и пароль, нажали на сейф, OnlyWire не проверяет правильность введенных ваших данных. И работает аккаунт или не работает становится известно уже только тогда когда вы начинаете размещать посты в эти социальные сети. Я вот с этим столкнулся. Дело в том, что я во многих социальных сетях был зарегистрирован и очень обрадовался, когда я так легко и просто стал добавлять аккаунты в OnlyWire. При первом постинге я увидел, что не все хорошо. Значит, Обратите внимание вот на эти вот красные восклицательные знаки. Это говорит о том, что именно в эту социальную закладку Последний выполненный пост не прошел. Вот даже Facebook. Ч4 аккаунта Facebook у меня пост не прошел. Вот эти вот аккаунты, целых три сейчас у меня аккаунта заблокированы. Поэтому их придется мне удалить. 121 21 числа эти аккаунты заблокированы. Чтобы их не мучить, я сейчас их просто-напросто удалю. Вот пометил чекбоксы галочками, да. И. Нажимаю на кнопочку DellEt, которая, как я уже говорил, очень плохо видна. Все, вот эти вот не работающие на данный момент аккаунты фейсбука я удалил. Сразу хочу сказать, что даже если вы правильно провели регистрацию в социальной сети, то есть правильно вписали логин и пароль, при некоторых постах, при некоторых сеансах постинга не происходит размещение поста в этой социальной сети при, например, следующем спокойно размещает. Поэтому если вы уверены в правильности написания и аккаунт у вас рабочий, вводите в эту сеть, проверь, то удалять его, естественно, не надо. Вот с этой сетью у меня постоянные проблемы, хотя здесь у меня вот целых два аккаунта. То есть красное это то, куда они не смогли разместить. Теперь в этом ролике я вам расскажу, как же непосредственно размещаются посты. После регистрации. Вот сейчас я зарегистрирован в 44 социальных сетях. Точнее, добавлено 44 аккаунта. Потому что в большинстве социальных сетей вы можете подключить несколько аккаунтов, вот как, например, у меня было в Фейсбуке или, вот, например, как у меня сейчас в Твиттере. Для того, чтобы начать размещать посты, вы можете это сделать непосредственно из личного кабинета, то есть, войдя в личный кабинет. А если у вас установлено вот такое расширение, я специально открыл Хром, вот такое расширение, он для Хрома, то можно даже и не входить в личный кабинет, делать это через расширение. Вот нажимаете на расширение, появляется вот такая вот вкладочка, да? Копируете вот в эту строчку адрес вашего поста, устанавливаете время, когда оно должно у вас начать поститься, и нажимаете шара разместить. Все. Происходит постинг. Но ну, я покажу, как это делается из личный кабинет. Из личного кабинета. Выбираю посты. Пост. Затем нажимаю вот в эту вот строчечку. Нажмите здесь, чтобы создать новый пост. Открывается вот такой вот окошко. Возьму сейчас пропущу какой-нибудь ролик. Вот ролик с подарком. Я вообще его не продвигал абсолютно. Ну вот хотя бы через OnlyWire. Я скопировал ссылку. Вставляю ссылочку строчку удаляю буковку S так вот прямая ссылка нажимаю табуляцию посмотреть что происходит он автоматически считывает информацию по данному адресу вот, хватает название хватает кусочек описания хотите его исправляйте немножко вот вот так вот вот будет выглядеть пост картиночку здесь можете выбрать да и все что вам остается сделать это просто нажать на кнопочку шары, пусть все, процесс пошел. Вот добавился очередной, очередной пост. Значит, если вы на него нажмете, здесь будет статистика. Вот три вкладочки. Первая вкладочка 41, планированное размещение. Здесь, вот на этой вкладке будет информация по постам, которые не смогли разместиться, а вот здесь будет информация о том, сколько непосредственно выполнено было размещение. Ну, я сейчас покажу на каком-нибудь уже выполненном посте. Ну, вот, например. 12 февраля я размещал постил свой вебинар Нажимаю, ну и вот смотрю статистику то есть 31 размещение было выполнено 5 еще планируется размещаться вот и 5 было отказано вот в эти вот социальные сети не произошло размещение здесь вы можете почитать из-за чего произошел отказ еще раз говорю что при некоторых сеансах не происходит размещение Значит, если вы нажмете на кнопочку Resend, вот сюда вот, то есть выделите, например, все их, нажмете на Resend, на сервис попробовать еще раз, повторно вот эти. 5 постов разместить, либо можете взять и удалить их и ну, не размещать. Вот так вот все достаточно просто в Онлайере работает. Я добавлю сюда еще несколько публичных страничек. А вот чем мне понравилась публичная страничка? Дело в том, что он их автоматически добавляет из ваших профилей, которые вы подключили к Фейсбуку. Очень хорошо здесь работает аналитика. Вот если вам интересно, на вкладочке Монитор вы можете посмотреть, как происходит размещение. Правда, не по всем социальным сетям. То есть вы можете выбрать интересующую вас социальную сеть, по которой достигнута доступна аналитика. И вот так вот вы можете посмотреть, как происходит размещение в этой социальной сети ваших постов. Здесь даже можно еще сразу же добавлять какие-то комментарии, не заходя в эту социальную сеть, что достаточно тоже полезно и интересно. А вот более детальная аналитика. Вы можете смотреть, как, куда, что вы размещаете. Здесь в основном по группам. Вкладочка рекомендация. Это для тех, кто читает свободно на английском. Вы можете почитать какие-то новости по социальных сетям. Вот такой замечательный сервис. Он мне очень нравится. Вот Если произвести еще конечно оплату мультипользователей, чтобы несколько человек могли работать, провести апгрейд аккаунта, то вы вообще получаете unlimited, не без ограничения социальных сетей. То есть, можно тогда будет добавлять колоссальное количество групп колоссальное количество публичных страниц, в том же самом фейсбуке да. А вот с LinkedIn, с LinkedIn надо еще до конца разобраться с группами LinkedIn. И будет вообще счастье. Если у вас возникли какие-то вопросы по этому сервису, пишите, я отвечу. Всем спасибо. До свидания.